Гид умного киевлянина – это сборник советов, как сегодня использовать городские электронные сервисы. Цюрих – транспорт приходит вовремя, минута минуту. Мы планируем сделать систему эко-мониторинга, с помощью которой каждый, зайдя на онлайн-ресурс, сможет посмотреть качество воздуха возле дома. Я бы начала с транспорта и инклюзивности в транспорте, инноваций в ЖКХ. Ничего, Санта делает подарки только один раз в год. Мы дарим киевлянам подарки на протяжении всего года. Голосуйте за тех, кто вам нравится.